Приветствую всех из Финляндии! Сегодня речь пойдет о вентиляции для камина или для печки мне часто задают вопрос какие способы используют для вентиляции для притока воздуха к камину в принципе я знаю три варианта самый основной и самый такой примитивный скажем это труба которая изначально на стадии проектирования закладывается и приводится Прям в печь. Но печь нужно уже делать тогда с другой системой. Там свой клапан есть, поворотный внизу. Вот. Это хорошая система. В принципе, она даже может отчасти работать как радоновая вентиляция в теории. Я не знаю, как насчет это правильно-неправильно, но можно в принципе использовать. Потому что на одном проекте делали, не было радоновой вентиляции, но были плиты перекрытия. То есть, есть подпольное пространство. И там как раз-таки идет из подпольного пространства к камину идет приток воздуха. Ну и, соответственно, через камин проходит и уходит в трубу. То есть, в принципе, ну, это хорошая вентиляция. Такой вариант достаточно хорош. Значит, второй вариант, тоже бюджетный, это вентиляция в окне. Там ставится будет вентиляционная решетка. То есть, она закрывается, перекрывает поток воздуха и, если необходимо, то можно приоткрывать. То есть тоже достаточно примитивная система. Эти окна ставят, как правило, просто вот максимально близко к самому камину. Либо к печке, либо к камину. То есть это окно с вентиляцией. И третий вариант я встречал пару раз в пару проектах было. Там он достаточно сложно. Это все-таки с вентиляцией связано. Я не, не помню уже точно, как это все работает. Но, в общем, там выключатель, клавиша, которая выводится где-то непосредственно близко с камином. Ну, или с печью. С отопительным прибором. И при помощи этой клавиши, вот не помню, либо уменьшается вытяжка, а приток остается тот же, либо увеличивается приток. Я вот, честно говоря, не помню, как эта система работает. Но, в общем, смысл в том, что прежде чем затопить камин, нужно нажать этот, эту клавишу, по-моему, все-таки приток увеличивается. То вент-агрегат нагоняет больше притока, а вытяжка остается в том же режиме. Затапливаешь печку, и все работает. То есть, получается, через вент-агрегат проходит... Воздух и уходит в печку. То есть это не совсем, наверное, рационально и не совсем простая система. Но такой вариант тоже присутствует. В принципе, по большому счету, если вот из трех выбирать, то, наверное, самая грамотная, это вот отдельная труба. Но это все нужно делать на стадии проектирования. И у печки должно быть обязательно клапан, который перекрывает эту вентиляцию. То есть, если не нужно, то, пожалуйста, тогда перекрыли и все. Нет притока никакого воздуха. А когда надо затопить, то пожалуйста. И вот если в условии подпольного пространства, то как раз хорошо будет еще и просушивать. Вот. Поэтому я считаю, я ответил на этот вопрос. Хочу попрощаться со всеми, пожелать всем удачи и до новых встреч!